Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда Биллэйч, и сегодня мы поговорим о возврате товаров в магазин Computer Universe по гарантии, о том в какие сроки и в каких случаях их можно вернуть, и как, собственно, это сделать. Я расскажу на своем примере, наконец-таки спустя 60 посылок у меня появился такой опыт, ибо мы отправляли туда бракованную видеокарту, и вот недавно получили за нее деньги. Только, пожалуйста, проявите терпение, ибо рассказ явно не будет быстрым и собственно к самой инструкции, что и как делать мы дойдем лишь в конце. Итак гарантия данного магазина, как вы наверное знаете длится два года. но тут нужно понимать, что из себя представляют два года гарантии от магазина компьютер universe ибо все проводят аналогии с нашими условиями, забывая, что речь идет о немецком магазине. Итак, магазин обязуется в течение двух лет обслуживать товар, то есть отправлять его на ремонт, заменять или компенсировать его стоимость в случае если ремонт невозможен. При этом надо понимать, что для оказания услуг по гарантии вам нужно будет отправить товар в магазин. Важно, друзья, что вернуть товар может только покупатель. Если вы его купили с рук, то вернете только через своего продавца. Также нужно помнить, что стоимость самой отправки товара обратно компенсирует только в течение первых 6 месяцев Дальше вы отправляете его на ремонт за свой счет Многие, наверное, интересно, почему именно такой срок Я бы сказал, что скорее всего потому, что заводской брак в 90% случаев выявляется как раз-таки в течение первых 6 месяцев Это практика, в том числе и моя, ибо я часто взаимодействую с железом также очень важно понять, что магазин не ремонтирует товары самостоятельно, у него нет сервисных центров и он отправляет их производителю. А поскольку очень многие фирмы находятся не в Германии, то сроки возврата затягиваются. На то, чтобы товар дошел в Германию, был отправлен на ремонт и вернулся вам обратно, Порой ходит 2-3 месяца. Так, например, у нас мы отправляли товар 20 августа, 10 сентября немцы его получили, а решение о возврате было только в начале ноября. Итак, с ремонтом все понятно. Он действует все 2 года, но что делать, если ремонт невозможен или вы просто хотите получить за товар деньги? Последний вариант, к сожалению, зависит от политики самого магазина. Вы понимаете, что вы в России, они а в Германии, и заставить их вы почти никак не можете. Они будут всячески стараться навязать вам ремонт. Во многом это международная практика, и многие фирмы, к сожалению, так делают. Что касается варианта, когда ремонт невозможен, то тут да, они вернут вам стоимость товара. Но есть один нюанс, как в старом советском анекдоте. У нас в России вы можете купить товар, скажем видеокарту с гарантией 3 года, то есть 36 месяцев, поставить ее куда-нибудь в майнинг ферму, чтобы она работала 24 на 7 и через 35 месяцев и 29 дней, если она вдруг сдохнет, Принести ее обратно и вернуть полную стоимость товара. Профит. Никто вам не запрещает совершить такую махинацию. К сожалению, немцы данную фишку просекли, так что все не так гладко. Да, вам возместят стоимость товара. Но после определенного срока, насколько мне известно, по истечении полугода, сумма возврата будет уменьшена. То есть магазин делает поправку на то, что товар уже не стоит тех денег, за которые вы его покупали. Я, конечно, не очень в законах, но можете посмотреть это в законодательстве Германии, пункт 78, 7.8.357 статьи гражданского уложения Германии, где нам говорится, что если вы не просто открыли упаковку, чтобы убедиться, что товар на месте и товар тот, который должен быть, то бишь начали как-то им пользоваться, это значит, что его стоимость уже не будет равна стоимости покупки. Она будет уменьшена, исходя из цен на рынке и стоимости износа. В нашем случае у нас была видеокарта 2070 от Zotaka. покупалась она весной 2019 и спустя 4 месяца у нее обнаружились проблемы с чипами. То есть стандартный брак, свойственный многим карточкам 20-го поколения в начале их продаж. Мы соответственно обратились через 4 месяца, поэтому нам ввиду срока и отличного состояния карты делали полный возврат средств. Итак, как же оформить этот самый возврат? Если мы говорим о вариантах, когда они прислали не тот товар или товар повредили при транспортировке, то тут все понятно. Вина в магазина, полный возврат или замена. В случае же поломок вы в первую очередь должны, друзья, убедиться, что товар действительно неисправен. Да, друзья, как бы это банально не звучало, но по моему опыту 90% людей уверены, что если после сборки ПК что-то не запустилось или им светит черный экран, то это брак комплектующих. На деле же шанс брака любой железки находится в районе 1-2%, это статистика. Поскольку процессоры обычно очень редко бывают бракованными, то остается жесткость диск, память, материнка, видеокарта и блок питания. То бишь полностью купленный и собранный в любом магазине ПК имеет шанс где-то 5-10% процентов, что в нем окажется бракованная одна комплектующая деталь. В остальных же случаях на 90-95% виноваты лишь руки сборщика и отсутствие у него нужных знаний. Поэтому если вы не можете понять брак это или ваши кривые руки или что-то другое, то обратитесь к специалистам хотя бы за диагностикой. Благо она сейчас стоит недорого или вообще бесплатная. Итак, мы определились, что товар, в нашем случае видеокарта, действительно давала вылеты, артефакты на двух разных системах. Я тестировал ее разными бенчмарками, играми. И результат был один. Теперь определяемся, что же мы будем делать. Мои советы. Если товар стоит копейки, то есть до 50 евро, то просто напишите в магазин. Узнайте, может быть они компенсируют его стоимость без возврата. Ибо доставка стоит денег и им порой невыгодно гонять его туда-сюда. У меня такое было с наушниками, кабелями, в общем разной мелочевкой, которую мне компенсировали за бесплатно. То же самое касается товаров, поврежденных почтой или ситуации, когда прислали не тот товар. Так, например, у меня друг заказывал телевизор, точнее он заказывал его 10 раз, ему его периодически разбивали. Магазин сказал, что можно не отправлять его обратно, а просто оставить останки телевизора себе и, соответственно, высылал новый. Так что учитывайте такие варианты. Если неисправность выявилась в течение первых 6 месяцев или при получении товара, то на мой взгляд лучше всего его отправлять обратно. То есть это обычно заводской брак и вам его либо заменят, либо отремонтируют, либо вернут деньги. Обычно 100%. Плюс вы не потеряете ничего на пересылках, их вам тоже компенсируют. От 6 месяцев до года нужно думать в зависимости от стоимости ремонта. Просто доставка в Германию стоит в районе 2-3 тысяч. Если проблема не серьезная, то вполне вероятно, что выгоднее и быстрее за эту сумму отремонтировать его здесь. Если же ремонт у нас стоит дорого, то отправляйте. Но учитывайте, что есть шанс, что товар признают не неремонтопригодным и вернут вам лишь часть денежных средств. Механизмы снижения стоимости и точные сроки, когда они наступают, этого, к сожалению, никто кроме магазина не знает. После года, друзья, я считаю, что лучше для начала обратиться напрямую к производителю товара и узнать, что может предложить именно он. Поскольку многие производители имеют представительство в России и многим из них репутация, слава богу, дороже денег, то в принципе такой вариант мне кажется оптимальным. Ну а если такой вариант не прокатит, то уже отправят и в сам компьютер-юниверс. В целом я всегда советую подходить к этому вопросу очень просто. Вы покупаете товар дешевле, чем у нас, значит осознаете наличие риска. Варианты съесть карася и пуститься в эротическое приключение не получится. Да, от брака заводского, который чаще всего выявляется сразу, вы защищены, но далее это уже ваши риски и вам их покроют лишь частично. Ну вот как-то так, а мы переходим к оформлению возврата. Я расскажу вам, что и как нужно делать. Итак, мы заходим на сайт залогиниваемся и тыкаем возврат товаров в конце страницы тут нам предлагают два варианта второй подходит для планшетов и телефонов он более быстрый первый для всех остальных товаров мы тыкаем первый вариант далее нас просят ввести номер клиента и номер инвойса по-русски номер накладной который относился сломанный товар всю эту информацию можно найти или в личном кабинете в ваших счетах заказах или в том письме которое пришло вам когда магазин отправил посылку с данным товаром который вы хотите вернуть вводим данные из письма жмем копчу вуаля и готово теперь вас перекинет на страницу с личными данными если вы залогинены то скорее всего все заполнит автоматом если нет то я подписал что и где нужно прописывать все конечно же заполняем латиницей то есть английскими буквами жмем далее и попадаем на выбор тех позиций которые хотим вернуть если нам надо вернуть позиции с разных заказов например с двух разных посылок на одного человека конечно же то жмем вот эту галочку. На следующем шаге вводим также номер клиента и инвойс уже для другой посылки, в которой тоже что-то сломалось. И выбираем второй товар для ремонта. В нашем случае у нас только один товар, галочка нам не нужна, и мы просто жмем «Далее». Тут нас просят выбрать причину возврата Причины могут быть разные, но нам интересны вторая и третья Вторая это возврат в связи с поломкой И третья возврат в связи с тем, что прислали не тот товар В моем случае это второй вариант Далее нам надо выбрать вариант того, что случилось с нашим товаром Первый вариант, товар имеет дефект Второй вариант, товар поврежденный, есть следы использования То есть он оказался БУ Но вы хотите его себе оставить Третий вариант, в принципе, то же самое, что и второй, но вы не хотите его оставлять, а хотите его вернуть. Ну и четвертый вариант, товар поврежден при доставке или же его просто украли из посылки. Тут выбираем то, что вам нужно. В случае моей карты я выбрал первое. Ну и теперь нам предлагают два варианта Обратиться напрямую в техсаппорт производителя, чтобы не отправлять товар Или же заполнить формуляр на возврат Мы нажимаем второе, ибо первое маловероятно, что будет вам полезно и тут нам надо заполнить информацию о товаре, а точнее о его неисправности. Пишем на английском, можно через Google переводчик, только старайтесь писать простыми предложениями, чтобы он нормально перевел. Например, я написал, что не работает видеокарта, в играх или тесте FurMark через 30 минут появляются артефакты. Также мы тут указываем серийный номер товара, если он на нем указан, на видеокартах он обычно имеется, то есть небольшой шильдик, на котором есть собственно заветные циферки. Остальные графы обычно заполнять не следует, единственное если вы отправляете телефон и на нем есть пин-код, то напишите его, если вы до этого обращались уже в службу поддержки и они вдруг дали вам уже рма-код на возврат, то можете его тут же тут указать, в противном случае ставьте поля пустыми ну и наконец выбираем способ возврата через курьера DHL или отправка самостоятельно в случае России это в 99% случаев к сожалению второй вариант Раньше еще можно было выбрать вариант возврат денег или ремонт, сейчас автоматом проставляется, что магазин примет решение сам. После всего этого мы нажимаем далее-далее и, собственно, готово. Итак, вы все это оформите и ждете, пока вам на e-mail придет письмо с вашим RMA-кодом. Далее мы идем на почту и отправляем товар в Германию. Что тут важно? Важно, что нам нужно будет написать код RMA на посылке, чтобы немцы ее легче идентифицировали. В посылку, кроме товара, лучше также приложить сопроводительное письмо. Можете вложить просто то письмо, в котором вам пришлют RM-код, ибо там будет в принципе вся необходимая информация. И также внутрь ложим распечатанные инвойсы, которые были в посылке и которые вам направляли на почту при покупке данного товара. Это тоже надо для таможни. Следующим шагом вам нужно будет заполнить таможенную форму CN23. Тут в принципе ничего сложного, указываете на английском «от кого и кому», «откуда, куда». Пример я в принципе вам дал. Адрес магазина будет также в описании под видео, так что можете оттуда скопировать. У меня почтальон не поняла мои буквы и цифры и ввела вот такое вот название магазина. Но все равно, друзья, товар дошел, так что особо не переживайте. Важно, что вы в данной форме должны выбрать назначение «Возврат товара». Именно это, чтобы таможня к вам не прикопалась. И также должны прописать примерные данные о товарах, то есть цену, вес и наименование. Все, конечно же, на английском. Это все у вас заберет тетенька на почте, она же к слову даст вам эту форму CN22, то есть заполнять ее заранее в принципе не обязательно. Можете застраховать посылку, то бишь объявить ее ценность, но это несколько удорожит стоимость отправки. А вы должны помнить, что магазин компенсирует вам лишь 40 евро за отправку. И только если вы возвращаете в течение первых 6 месяцев. Так что сильно со страховкой не переусердствуйте. Также выбирайте самую простую доставку, потому что если вы выберете какую-то дорогую, авиатом и так далее и тому подобное то с большой вероятностью магазин может уменьшить вот эту вот компенсацию за отправку, поскольку вы были неэкономны. После отправки я советую проинформировать магазин сразу же, то есть написать им на почту, какие товары вы отправили, указать свой код РМА, номер отправления и прикрепить чеки с почты, чтобы вам компенсировали отправку посылки. Опять-таки, если вы отправляете в течение 6 месяцев. И после этого ждете. Как только магазин получит товар, вам придет письмо на почту, и в личном кабинете у вашего возврата поменяется статус Далее опять только ждать, пока магазин даст решение и что-то вам напишет Мы спустя 2,5 месяца получили возврат Возврат мы получили купонами и купили на них уже 2070 супер вот как-то так, друзья. Вот такая вот история. Всем спасибо за внимание. Если у вас есть какие-то вопросы, то пишите их в комментариях. Если видео вам понравилось, то жмите лайки, подписывайтесь на канал. Ну и пользуйтесь моим промокодом, если видео вам действительно помогло. Всего вам самого наилучшего и удачи вам, друзья.